и для всех обязательных исполнению. Внимание! Баронавирус. Простите, коронавирус требует ношения масок. А также касок, бахил, повязок и чего мы там еще придумаем. Я достаю из кармана грязную липкую маску и на лицо надеваю, действую по указке. Думаю я, и что же? Для кого эти сказки? Маска нам не поможет Все это для отмазки Чтобы мы, как бараны, Воли своей лишились Став обезличенной массой Жить в Кабале научились Да, чтоб, как бараны, Волей своей лишились, став, как серая масса, быть не учились. Защитные медицинские маски могут нанести вред здоровью людям, которые их носят.